Упражнение при обострении грудного остеохондроза. Выполняем его, сидя на стуле, спиной не упираемся на спинку стула. Сидим ровно, руки вытянуты вдоль туловища. Туловище у нас не участвует в упражнении, а работает только мышцы плеч, плечевого пояса и лопаток. Делаем следующее. Мы сводим плечи назад, сводим лопатки близко друг к другу, напрягаем мышцы и расслабляем обратно, возвращаемся в исходное положение. И... Раз, два, и раз, два, раз, два, свели раз. Тело не участвует, то есть позвоночек мы не прогибаем, работают только плечи и мышцы лопаток. Раз, два, раз, два. Раз, два, и раз, задержали, и два. Хорошо. Расслабили мышцы и переходим к следующему упражнению. Упражнение при обострении грудного остеохондроза. Выполняем его сидя, сидим ровно и не облокачиваемся на спинку стула. Позвоночник у нас сохраняет прямое положение. Тело мы контролируем, чтобы оно не участвовало в движении. Руки вдоль туловища. Выполняем следующее. Сначала одну руку мы с вами отводим в сторону, затем вверх, затем обратно в сторону и вниз. И то же самое другой рукой в сторону, вверх, в сторону и вниз. При этом мы контролируем, чтобы тело не участвовало в движении. Вы можете сесть напротив зеркала, чтобы особенно отмечать, как правильно вы делаете это упражнение. Итак, начнем делать вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Обратите внимание, что работают только руки. Тело мы не наклоняем никуда, ни в сторону, ни вперед, ни назад. 3, 4. И последний раз. И раз, два, три, 4, И раз, два, три, 4. Хорошо. Руки расслабили. И переходим к следующему упражнению. Упражнение при обострении грудного остеохондроза. Выполнять его можно как стоя, так и сидя. Но лучше делать сидя. При этом мы не упираемся на спинку стула, а сидим ровно и.. Контролируем позвоночник, чтобы он у нас был прямой. Выполняем следующим образом. Это упражнение будет изометрическое. Показываю. Сначала мы руки располагаем перед собой вот так вот, такой, вот, вот таким вот образом, как будто бы вот молимся. Сначала мы располагаем так, спокойно, а потом сейчас мы напрягаем мышцы и как будто бы ладошка на ладошку начинаем давить. Давить, хорошенько напрягли мышцы, давим, давим, давим и затем расслабили. И руки опустили. В это время напрягаются у вас все мышцы рук, мышцы грудные и плечевого пояса. То, что как раз влияет на грудной отдел позвоночника. То есть еще раз, руки мы сначала в спокойно, расслабленном состоянии кладем друг на дружку. Затем мы давим перед собой, держим так парочку секунд, расслабили и руки отдохнули. Давайте вместе. И напрягли. Раз, два, три, четыре. И расслабили. Отдыхаем. И снова. И раз, два, три, четыре. Расслабили. Хорошо. Отдохнули руки у нас. И раз, два, три, четыре. Расслабили руки. Отдыхаем. Еще разок. И раз, два, три, четыре, расслабились, и еще два раза, и раз, два, три, четыре, расслабились, и сейчас последний раз постараемся очень хорошо выполнить, и напрягли, раз, два, три, четыре, хорошо, молодцы, расслабили, и полностью расслабили хорошо руки, ну что ж, переходим дальше, Упражнения при ремиссии грудного остеохондроза, а также для профилактики грудного остеохондроза. Самое первое и очень даже важное упражнение – это грудное дыхание. Показываю, как нужно его выполнять. Вы сидите ровно, не упираетесь на спинку стула, а спина у нас ровная, прямая. Для того, чтобы правильно выполнить это упражнение, я советую вам одну руку расположить на грудную клетку, а другую на брюшную стенку. Так вы сможете контролировать выполнение упражнения, чтобы выполнять его правильно. Показываю, как делать. Когда вы делаете вдох, то вы полностью надуваете грудную клетку воздухом. И затем выдох. При этом живот не участвует в дыхании. То есть рука, которая располагается на животе, она никуда при вдохе-выдохе не сдвигается. А верхняя рука при вдохе вместе с грудной клеткой поднимается и на выдохе опускается. Это и есть грудное полное дыхание, которое очень хорошо и эффективно для грудного отдела позвоночника. Итак, делаем вдох и выдох. Снова вдох и выдох. Делаем вдох носом. И выдох через рот. И снова вдох носом. И выдох через рот. Если вам тяжело делать подряд, или, допустим, может вдруг закружиться голова, то можно, допустим, один-два раза сделали, отдохнули буквально пять секунд и снова повторили. Снова делаем вдох и выдох, еще раз, вдох, выдох, и последний раз, вдох и выдох, хорошо. Переходим теперь к следующему упражнению. Упражнение при ремиссии грудного остеохондроза и для профилактики грудного остеохондроза. Выполняем его сидя, спину держим ровно и не облакачиваемся на спинку стула. Сейчас у нас будут работать по максимуму плечи, лопатки, мышцы верхней части спины, ну и естественно, соответственно, грудной отдел позвоночника. Будем выполнять следующее. Дело максимальной груди плечами, то есть мы максимально вверх поднимаем плечи, затем мы максимально назад сводим лопатки, прогибаемся вперед, в грудном отделе позвоночника, затем тянем лопатки, лопатки и плечи вниз, затем выводим их вперед, тянем вперед и снова вверх. И потом можно или опустить, если вам тяжело, например, делать, немножко отдохнуть и снова делать. Или если у вас есть силы, выносливость и возможность, то не останавливаясь, делаем медленно круги. Я буду делать по три круга, затем остановимся, немножко отдохнем и снова три круга. Итак, начнем снова. Вверх, максимально назад, вниз, вперед, сводим, вверх, назад, вниз, сводим вперед, вверх, назад, вниз и вперед. И расслабили руки. Сейчас я покажу, как это выглядит прям. Ну, теперь снова и вверх максимально. Теперь назад сводим, вниз, тянем, прям должны почувствовать, как мышцы вот здесь натянулись. Вперед сводим, вверх, назад, вниз, вперед, вверх, назад, вниз, вперед. И расслабили руки с плечами. И еще раз три круга. И вверх, назад, вниз, вперед, вверх, вниз, назад, вперед. И последний круг вверх, вниз, назад, вниз и вперед. Хорошо, расслабили хорошо руки, расслабили мышцы. Переходим к следующему упражнению. Упражнение при ремиссии грудного остеохондроза и для профилактики грудного остеохондроза. Выполняем мы его с вами лежа, лежим на спине, ноги стоят на, на подошвах. То есть в коленке у нас образуется угол, угол. Выполняем следующим образом. Руки мы заводим с вами за голову и начинаем выполнять упражнение, которое называется верхнее скручивание. То есть, это упражнение, во-первых, на верхнюю часть пресса, но самое главное, что оно как раз в это время идет как динамическое упражнение для грудного отдела позвоночника и также включает мышцы спины, которые как раз окружают наш грудной отдел позвоночника. Выполняем следующим образом. Руки располагаем в замок на затылке и выполняем «раз» и «опусти». Раз, задержались немножко и опустились. И вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Обратите внимание, что в это время, когда мы вверх поднимаемся, мы не пытаемся полностью отрывать спину от пола, а работает у нас только грудной отдел позвоночника. То есть мы поднимаем только за счет грудного дела позвоночника. Поясничное дело у нас в это время отдыхает. Ну, лежит спокойно на полу. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И последние разы. Раз. Два. Три и 4. Хорошо. Расслабились и переходим к следующему упражнению. Упражнение при ремиссии грудного остеохондроза и для профилактики грудного остеохондроза. Его мы будем выполнять в позе четвереньки. Поэтому вы должны приготовить себе какой-нибудь коврик, чтобы вам было комфортно и мягко вставать на колени и ладошки. Показываю следующее упражнение. Мы встаем в пользу четвереньки, то есть на колени и на ладошки. И теперь делаем следующим образом. Одной рукой, допустим, например, левой, мы тянемся сейчас вправо, растягиваем грудной отдел позвоночника. Тянемся вправо, как будто хотим задеть кого-нибудь, ну или что-нибудь достать. Потянулись, вернулись в исходное положение. И потом точно так же правой рукой мы тянемся влево, как будто также хотим достать. Чтобы он какой-нибудь предмет или кого-нибудь. В этом упражнении вы должны почувствовать, как у вас растягиваются как раз мышцы спины и позвоночник. И давайте начнем вместе. И раз, потянулись. И обратно два. В другую сторону. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз два три четыре и раз два три четыре и последний раз раз два и три и четыре.